Скажи, да? Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Татьяна Мартенс, и тема сегодняшнего нашего эфира зимнее солнцестояние, звездные врата Лили, качество момента. Что-то не так? Да, все, можно. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Мартенс, и тема нашего сегодняшнего эфира Зимнее солнцестояние, звездные врата Лели, качество момента, астрологический расклад сил Уже совсем скоро, буквально на следующей неделе в пространстве нашей планеты откроются звездные врата Лели пик раскрытия которых будет приходиться на 21 декабря 2020 лета в 13 часов 2 минуты по московскому времени. Для нас, группа единомышленников проекта Яснополя, празднование звездных рад давно уже стало доброй традицией. Когда-то, а именно 8 лет назад, мы задались вопросом, почему празднование определенных ключевых дат Практически присутствуют во всех культурных традициях разных народов, а именно празднование зимнего, летнего солнцестояния, весеннего, осеннего равноденствия. И нам было интересно, чем знаменательны эти периоды, какое качество и функции они имеют, какие потоки проходят в эти периоды. Мы шли интуитивно-опытным путем, сонастраивались с этими периодами, сознательно взаимодействовали и нарабатывали свое понимание. Эти периоды мы называем звездными вратами. Почему звездными? Потому что они непосредственно связаны с нашей Землей, потому что они непосредственно связаны с нашей звездой, с Солнцем, и его пространственным расположением относительно Земли. В эти периоды изменяется интенсивность солнечного света, приходящего на Землю, и, соответственно, влияет не только на наше здоровье, но и способствует нашему духовному росту. Что мы поняли, что. Хотя звездные врата открываются всегда в одни и те же даты, а качество потоков, которые проходят в эти врата, всегда изменяется из цикла в цикл, из лета в лето. Это связано с тем, что изменяется конфигурация планет в Солнечной системе на небе. И Солнце каждый раз делает аспекты с разными планетами. Соответственно, поток, который она пропускает на Землю, посвечивается либо тем, либо иным акцентом, светом. В какие-то моменты на Землю приходят активные энергии, которые наполняют нас жизненной силой, способствуют усилению нашей воли. В какие-то моменты активизируется наша интуиция. А в какие-то циклы, наоборот, Акцент идет на ментальном поле. Мы можем прокачивать большие объемы информации, выходить на потоки озарений. То есть это очень похоже на космическую погоду. И каждый раз врата пропускают определенный поток, который нужен для нашего духовного роста и эволюции. Вот сейчас впереди нас ожидает звездные врата Лели. Почему такое название? Хочется немножко активизировать наше воображение. И давайте представим, что сейчас ночь. Мы находимся вдали от городских огней, находимся где-то на природе, на берегу озера, а лучше в горах, где действительно нет никакого искусственного электричества. И над нами огромный звездный купол. И мы видим сияющий путь, сотканный из миллиардов звезд. По отдельности каждую звезду рассмотреть нам не удается, но эти большие звездные скопления мы видим как молочно-белые облака. И не случайно древние астрономы назвали этот сияющий путь Млечным и нашу галактику Млечный Путь. Так вот, если кто представляет созвездие, а кто не представляет, тот может обратиться к атласам звездного неба и посмотреть, как выглядит созвездие Стрельца. Вот чуть выше созвездия Стрельца, вплоть до созвездия Лебедя, мы можем увидеть темную полосу. Современные астрономы называют его темный разрыв. Это место, где рождаются молодые звезды. Так вот, в глубине этого темного разрыва, созвездия Стрельца, где скрыты облаками межзвездной пыли, находится центр нашей галактики. Наше галактическое сердце, которое излучает поток живительной энергии, поток галактического кона. И подобно тому, как наше сердце прокачивает кровь по всему телу, точно так же большое галактическое сердце качает поток энергии любви, света, чистоты по всей галактике. Только пульс этого сердца намного медленнее, он примерно составляет 26 тысяч сто шестьдесят лет. А сейчас. Мы находимся в самом центре биения этого галактического пульса. И каждое зимнее солнцестояние, наше Солнце и вся Солнечная система проходит через область темного разрыва и выстраивается на одной линии наблюдения с галактическим сердцем. Это значит, что мы напрямую получаем поток живительной энергии из источника галактики. Так вот, врата Лели, функция этих врат – провести поток галактического луча через Солнце на Землю. Дева Земля, с богини Лели, отдается космическому океану, безбрежному океану космической энергии, принимает этот поток как женщину-мужчину. И входит в состояние матери, неся в себе новые смыслы, новые семена, новой реальности. То есть во вратах Лели происходит смена реальности. Земля получает новые задачи, переходит на следующий этап эволюции и, соответственно, получает энергию для того, чтобы эти задачи воплотить. А что мы? Мы дети, планета Земля. И для нас, как для детей, стоит задача взрослеть то есть взять ответственность за свою жизнь, взять ответственность за мир, в котором мы живем, и который мы простраиваем своими мечтами, своими желаниями, своими чувствами. И это время, оно ключевое, оно очень важное, когда нас слышат, когда нам помогают, и когда человек входит в свои полномочия, полномочия Творца Бога на планете Земля. Какое качество потоков сил будет приходить на Землю 21 декабря 2020 лета? Об этом хочется поговорить чуть позже. Вначале давайте вспомним, каков был 2020 год, в каких энергиях мы жили. Вот если сравнить, дать образ, что это было, что это было за лето, оно похоже на проход по звездному мосту между пространственно-временным разрывом. То есть одновременно существовали две реальности, деструктивная, наполненная противоречиями, страхами, ограничениями. И с другой стороны, в это лето закладывались семена новых циклов, новой реальности, да? когда можно было выйти на... Тот путь на свой истинный поток, о котором мечтали, о котором э, думала и надеялась наша душа. То есть э, это лето способствовало э, возможности нам выйти, совершить квантовый скачок, выйти на новый уровень развития. Каким образом? Ну, во-первых, это был высокосный год. Да? То есть допол наличие дополнительного дня вносило определенные изменения, моменты такие уязвимости, непредсказуемости в событийный ряд. С другой стороны, в этом лете было 6 солнечно-лунных затмений из 7 максимально возможных. То есть мы прожили три коридора затмений, вернее два мы уже точно прошли. Это было 26 декабря 2019 года по 10 января 2020 лета. Второй коридор затмений был с 5 июня по 5 июля 2020 лета. И сейчас мы находимся в заключительном коридоре затмений, который начался 30 ноября и завершится 14 декабря, вот уже в этот понедельник, солнечным затмением. Вообще солнечные и лунные затмения, они всегда происходят вблизи лунных узлов. В астрологии лунные узлы отвечают за программу развития человечества, как индивидуальное развитие каждого человека, это в личной карте, так и за развитие всего человечества в целом. Коридор. Да, почему коридор? Коридор, он, как правило, ведет из одного пространства в другое пространство, да, в жестко заданном направлении. Соответственно, находясь в коридоре затмений, это время, когда у нас есть возможность а, сознательно влиять и формировать события в своей жизни. А, очень важно в это время посмотреть на себя, в каком состоянии мы находимся, а, посмотреть, какой событийный ряд идет. И а, четко и честно проанализировать, насколько нам это нравится или не нравится. А если не нравится, то изменить свое состояние и подумать, а как мы хотим. Потому что именно в коридоре затмения у нас есть полномочия менять свою судьбу. Если не меняем мы свою судьбу, то нам меняет ее кто-то другой. А сейчас солнечное затмение 14 декабря оно будет проходить опять же в созвездии Стрельца. Это говорит о том, что очень важно подумать над тем, во что мы верим, во что мы вкладываемся, как мы воспринимаем мир и на что мы опираемся в своем мировоззрении, в каком мире мы хотим жить. Это время переоценки ценностей, время найти внутреннюю опору и четко верить, что то, что я хочу, то, что созвучно в моей душе, оно обязательно исполнится. Чем еще интересно было 2020 летом? Именно в этот год была закладка четырех важных новых циклов. Мы жили всего лето в энергиях великого тройственного соединения планеты одной высшей и двухсоциальные. Это Плутон, Сатурн и Юпитер. Эти планеты в течение всего лета. То сближались, то отстранялись друг от друга. Выписывая на небосводе такой уникальный мистериальный танец, который закладывал фундамент новой реальности. энергии Сатурна – это энергия ограничений, энергия страха, контроля, энергия времени, созвучия с временем. С другой стороны, энергия Юпитера – это энергия расширения духовности, мировоззрения, энергия внутренней силы, целеустремленности, энергии Плутона – это энергии трансформации. И все лето мы проживаем в этих потоках, особенно с октября по декабрь, все эти три планеты находятся на максимально близком расстоянии друг от друга в арписи 5 градусов. Надо заметить, что такое близкое расстояние этих планет друг от друга не наблюдалось за последние 400 лет это значит, что мы сейчас находимся в самом мощном потоке трансформационного луча. И в нас поднимается тот внутренний источник силы, который поможет нам перейти туда, куда мы хотим, перейти в ту желаемую, в ту желаемую действительность, о которой мы давно мечтали. Этот год начался с того, что произошло первое соединение – 12 января 2020 года – это соединение Сатурна с Плутоном. Цикл этого соединения повторяется раз в 33 года. И энергия этого соединения положила начало глубоким социальным переменам, переменам в структуре власти как на уровне организации, на уровне городов, на уровне страны, так и во всем мире, то есть переустройство в управлении мира. Но что касается России, мы можем вспомнить, что ровно практически в орбисе этого соединения, 15 января, вот как мы помним, был распуск российского правительства, и Владимир Владимирович Путин объявил о необходимости конституционной реформы. Была запущена волна, которая длительно-длительно влиял на нашу жизнь. Мы все участвовали, никто не остался безразличным. Но, с другой стороны, каждый из нас сейчас может вспомнить и оценить, а на каких энергиях мы проходили это соединение, и накрыла ли нас эта волна, либо она нас подняла на гребень и помогла сделать действительно созидательные выборы и в своей жизни подумать о не только о себе подумать об обществе подумать о нашей стране подумать о земле это уже на выверку каждому индивидуально как мы проходили этот поток дальше в ноябре опять же 12 числа 12 ноября было соединение юпитера с плутоном новый цикл что при этом происходило в мире? Вторая формируемая волна коронавируса – усиление ограничений со стороны власти, усиление контроля, нагнетание страха. С другой стороны, именно на этой волне ограничений пошла против, противостоящая волна. То есть в обществе стали созревать тенденции, желание выйти на свою свободу, выйти на свои полномочия обращение к своим истинным ценностям да, вспоминание, что я человек и я ответственен за свою жизнь и я формирую свою жизнь не хочу жить по указке мое тело, мое здоровье в моих руках то есть энергии этого соединения позволили нам расшириться позволили нам прислушаться к себе и вспомнить, кто мы такие и Крайнее, наверное, и кульминационное соединение будет происходить на пике открытия звездных рад Лели 21 декабря в 21 час 21 минуты Тоже удивительные цифры, не случайно. Соединение Сатурна с Юпитером. Это соединение происходит раз в 20 лет. Оно начинает новую историческую эпоху. Уникальность этого соединения состоит в том, что она происходит с в первом градусе водолея и открывает новый 180-летний цикл. То есть следующие 9 последовательных соединений этих планет каждые 20 лет будут происходить в стихии воздуха. Раньше это было в стихии Земли. Соответственно, мы жили в энергиях, больше в материальных энергиях. Да? Проходили уроки выживания, адаптации проходили уроки обеспечения себя и мира. Сейчас наступает эпоха воздуха. И что она стоит перед нами? Она говорит о том, что надо вспомнить друг друга, да? надо научиться общаться, надо выйти из этой виртуальной реальности и научиться общаться от сердца к сердцу глядя в глаза друг другу, видеть потребности каждого, научиться договариваться, слышать друг друга. Это эпоха новых коммуникаций, построенная на взаимном уважении, на работе, на единении друг с другом ради общего блага. Только когда мы думаем о большем, к нам приходит энергия и материального успеха. Ну, это как пример, да, если мы строим город для большого количества народа, обязательно в этом городе найдется квартиры для нас. То есть работая на общее благо обязательно простроится наилучшим образом в нашей жизни. Эпоха воздуха это эпоха нового, новых открытий, развития науки, знания выходят на первое место. Обязательно будет подъем в культуре, возрождение истинных человеческих ценностей. Но то, что это соединение происходит на потоке галактического луча, это уникально и это очень важно. Это говорит о том, что мы, каждый из нас, каждый человек является важной частью для того, чтобы мир расцветал и выходила действительно благоприятная реальность. То есть сейчас наши мечты, наши желания, запущенные на энергии счастья, на энергии радости, на энергии веры в прекрасную, они имеют особую силу. Хочется отметить, что все эти четыре цикла новых соединений планет они имеют очень удивительные а, цифровые коды. Вот у меня здесь прописаны эти цифровые коды. Как вы видите, 12 января 2020 лет, 12 ноября 2020, 21 декабря 2020, 21-21. А, числовые коды, а, это числовые коды божественных потоков. Каждая планета, она имеет свой спектр воздействия. И, как правило, мы можем воспринимать энергии либо более низкочастотного спектра, либо настроиться на более высокие божественные вибрации и пройти по божественным потокам. Наша группа единомышленников уже давно взаимодействует с божественными потоками сил. Опирались мы изначально на информацию, данных в книжках Владимира Шумшука, русско-борейский пантеон, кому интересно, может почитать эти книжки. Но что мы для себя открыли и что мы поняли, что божественные потоки – это состояние, в которое мы можем выйти, которое мы можем излучать в мир и которое создают мир. Цифры – Числа этих божественных потоков это определенный числовой код, который имеет еще и вибрационное а, имя. Вот, например, цифра 1, которую часто мы видим а, в циклах соединения. Один это божественный поток праве, его вибрационное имя и благословение, выход на поток, свершение. А, с, настолько с этим потоком помогает нам уйти на состояние свершения. Два это поток. Божественный поток Лели, его, числовое, его вибрационное имя благословение, лилении, блаженство. 11 Божественный поток Нави его числовое его вибрационное имя мира, мир нашему дому. 12 Божественный поток Тани, его благословение благости. 20 поток Вея мудрости и 21 это поток Ерилы. И благословение счастья. Так вот, что мы видим. Время соединения новых циклов планет, которые несут в себе новые трансформационные семена, также несли в себя выход на божественные потоки состояний. И те люди, которые проходили это лето осознанно, которые настраивались на потоки, они могли их чувствовать, да? то есть в условиях ограничений, в условиях нагнетаемого страха. Мы шли и видели плюсы. Мы воспринимали кризисы как возможности, и это давало нам выйти на свои достижения, на свои успехи. Это приносило нам счастье, это давало нам мудрость. И в нашем мире Расцветал и усиливалась новая реальность, реальность, которая наполнена миром, счастьем и изобилием. Если говорить еще подробнее о вратах Лели, о качестве потоков этих сил, как я уже сказала, уникальность этих врат состоит в том, что на потоке галактического луча открывается новая эпоха, эпоха воздуха, в которой мы входим, эпоха протянутых рук эпоха единения, эпоха возрождения культуры, науки, прогресса, но при этом основа — это наши человеческие ценности, это умение слышать друг друга, умение взаимодействовать от сердца к сердцу, от души к душе. Надо сказать, что потоки вратлели, они уникальны еще тем, что они сейчас приходят очень высокой плотности и проникающей способности. Они действуют не только на наше физическое тело, они действуют на все наши тонкие тела. Солнце взаимодействует со многими планетами. Солнце делает тринс Марса. Это значит, что в потоке врат Лели повышается наша физическая активность, повышается энергоемкость наших тел. То есть нам дается энергия, нам дается сила, действия для того, чтобы воплотить наши желания наилучшим образом. Также в этих вратах, может быть, вскроются какие-то наши эмоциональные блоки. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы можем услышать свою душу, ее истинные потребности, то, что было давно скрыто от нас, то, что с чем мы как-то бились над вопросом решения, да, как реагировать, как простраивать жизнь, как общаться, да, то, что было трудно, вот сейчас для нас может открыться понимание именно через переживания, именно через прислушивание к своей интуиции. Солнце делает квадратуру к соединению Нептуна с, Луном, с Луной. Это говорит о том, что не будет легко, но если мы честно будем идти в свою болевую зону, мы можем найти там силу, мы можем найти вдохновение. И еще очень важно, что именно в период открытия звездных рад на Земле идут потоки, которые активно воздействуют на наш разум, на наши ментальные поля. Мы можем прокачивать большие объемы информации, мы можем выходить на потоки озарения и какие-то решения, которые долго не находили выхода, могут решиться легко. Гениально, гениально просто. Поэтому это время я предлагаю вам прожить очень осознанно, прислушаться. Если у вас есть возможность уехать за город, подальше от городских огней, подальше от электричества, подальше от Wi-Fi, да, от интернета, и просто посмотреть на небо. Просто пропустить этот поток через себя, да, прислушаться, а как я его чувствую, а как я его ощущаю. А лучше, если у вас есть возможность, то провести э, эти шесть дней, или хотя бы три дня, с 19 по 23, э, вместе с близкими, э, родными, друзьями, объединиться полями, потому что что такое празднование? Надо отпраздновать жизнь, да, ведь что такое празднование? Вот в каждом празднике есть глубинный, сакральный смысл. Люди, когда соединяются вместе, объединяются полями, усиливают друг друга и выходят на состояние счастья, выходят на гребень волны, который приходит на землю. И не случайно наши предки все свои празднования, а именно празднования зимнего и летнего солнцестояния весеннего- и осеннего равноденствия и других дат они посвящали богам солнцу и земле и считали себя детьми и внуками божьими То есть если солнце и земля это наши родители да? то когда лучше развиваются дети естественно в благословенном поле родителей естественно под их прикрытием, в их вере в лучшее и при их благословении. Поэтому, если мы настраиваемся на поток Земли, на поток Солнца, на входим в обережное поле наших родителей, нам все удаётся. Земля изменяется, изменяется наш мир. И то, о чём мы мечтаем, о, о чём мы думаем, то, что мы хотим осуществить, воплощается наилучшим образом. И главное, помните, то, что происходит сейчас, оно будет иметь очень длительную развертку. То есть мы находимся в важном, ключевом моменте. Мир, о котором мы мечтаем, жизнь, которую мы себе выбираем и простраиваем сейчас, будет иметь развертку не только для нас, но для наших детей и внуков, и будущих поколений. Много циклов одновременно сейчас включено в действие. Поэтому будьте осознанны, будьте радостны и будьте счастливы. Я на этом с вами прощаюсь. И приглашаю вас, если у вас есть возможность, приглашаю вас провести это празднование вместе с нами, с группой единомышленников проекта «Леснополе». На сей раз мы будем праздновать и сонастраиваться с звездными вратами Лели в Твери. До 19 по 23 декабря. Кому интересно, пишите в Инстаграм, пишите нашим организаторам. Все подробнее расскажем. Еще раз счастья вам, процветания и благоденствия. Всего доброго.